Про проблемы пинга известно примерно столько же, сколько и существуют игры, где можно играть против других игроков. Так называемые онлайн игры всегда страдали от этого. Причин слишком много, а решать все достаточно трудно, но можно попробовать. CSGO также страдает от этих проблем, поэтому пользователю нужно понимать, из-за чего это и как это решать. Здорово, меня зовут Владислав, и сейчас я покажу тебе способы понижения пинга в CSGO. Перед началом видео обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Но ну, а мы начинаем. Что такое пинг? Пинг представляет собой задержку передачи пакетов между игроком и сервером. В, в игре данная характеристика представлена в виде числового значения от нуля и до бесконечности, где 0 значение сервера, потому как именно на нем происходит весь игровой процесс. Следуя всему, что было написано выше, вы должны были усвоить тот факт, что чем выше пинг, тем хуже игровой процесс и тем выше шанс, что противник с более низким пингом убьет вас еще до того, как вы успеете его заметить и своевременно среагировать. Считается, что для игры на серверах оптимальным значением бинга является значение между 10 и 50 миллисекунд, где 10 миллисекунд равна 0,01 секунды что крайне мало, и при таком значении пинга на игровом процессе практически не скажется. Подводя итог всего, что было сказано ранее, можно сделать вывод, что если пинг находится в определенном числовом значении и не превышает его, то соответственно общий игровой процесс будет происходить более плавно, без резких движений и телепортации противников, что в свою очередь позволит вам играть и уменьшить шанс доминации со стороны оппонентов. Как определить пинг в CS:GO? Простым способом определения пинга в игре является команда NetGraph 1, которая выводит всю необходимую информацию по пингу, а также значению Чоук и Лос, о которых мы поговорим немножечко позже. Основные причины высокого пинга в CSGO. Если вы ищете причины, по которым ваш пинг в игре значительно выше нормы, то вы попали по адресу. Далее мы рассмотрим основные причины, от которых зависит ваш пинг в игре. Устранив часть данных причин, вы заметите, что игровой процесс преобразился и стал более стабильным, а ваш счет в игре изменится в положительную сторону. Но это я, конечно, не обещаю. Первое. Лишние программы. Официально доказано, что установка огромного количества программ, а в частности менеджеров по типу Skype, Discord, ICU, TMSP и других, приводит к падению скорости. И повышению пинга в игре. Рекомендация провести генеральную уборку ПК, закрыть весь ненужный софт на время игры, заменить программы, которые вызывают резкий спад скорости соединения. Второе. Медленное соединение интернета. Самая банальная причина высокого пинга в игре заключается в низкой скорости интернета. Данная проблема может быть вызвана рядом причин, начиная от архивного или дешевого тарифа интернет-соединения и заканчивая старым оборудованием, и DSL, линией и другое. Рекомендация. Вызвать мастера вашего провайдера и проверить соединение в сети. Третье. Вирусы. Очень очень частая проблема низкого соединения заключается в заражении вашей системы различными троянами и другими вирусами. Мало того, что вирусы сами по себе огромная заноза в стуле юзера, так они еще и вызывают резкое падение производительности, а также скорости передачи данных и повышают пинг. Воруют данные, проводят атаки через ваш ПК и много других крайне плохих действий с вашим устройством. Рекомендация: Очистить ПК от вирусов при помощи антивируса Касперский, ESET, Доктор Веб и другие. Качать программу Доктор Веб и провести полный мониторинг устройства и при необходимости очистить 4. Слабый ПК. Если ваш ноутбук или ПК из нулевых, то вероятно есть смысл заменить комплектующий или устройство полностью. Это позволит вам уменьшить не только пинг, но и количество фризов, соответственно повысит ваш FPS в игре. Рекомендация. Заменить комплектующий или устройство полностью. Пятое. Проблемы на стороне Steam. Если пинг в игре подлетел до небес, то вероятно есть некоторые неполадки со стороны серверов игры. Система не идеальная и здесь, как и в других любых сферах, могут случаться проблемы и аварии, которые могут приводить к повышению пинга в игре. Рекомендация сидеть ровно и ждать устранения неполадок. В случае серьезных проблем будет пост в сообществе игры. Шестое. Использование Wi-Fi. Классика жанра. Если вы играете через Wi-Fi модуль или мобильную сеть, то соответственно ваш пинг увеличивается в разы. В первую очередь это связано с силой сигнала и скоростью передачи данных. Если по кабелю сигналы проходят с гигантской скоростью, то при работе через мобильные сети проходит передача сначала на вышку, а потом уже он доносится далее, и это не включая естественные препятствия в виде деревьев, гор мов и даже ветра. Рекомендация. Отключаться к игре только через кабель а не вай вай сети если естественно имеется такая возможность седьмое клиент торрент если на вашем устройстве имеются торрент клиенты которые раздают или принимают файлы то рекомендуется отключить данное по даже если вы прекратили загрузку и не скачиваете что либо в данный промежуток времени то всегда есть вероятность того что будет происходить раздача чего-либо поэтому закрываем не церемониться даже если пинк в норме восьмое проблемы в модеме или в роутере еще есть высокая вероятность того что проблема кроется в устаревшем или еле работающем оборудовании. Если сомневаетесь, то вызовите мастера своего провайдера и пусть он все тщательно проверит и измерит. Есть высокая вероятность поломки, что ведет к подобным последствиям. Консольные команды для понижения пинга в CSGO. CL Allow Download и CL Allow Upload. Данное значение оставляем равным одному. Отключение данной команды убирает обмен данными между игроком и сервером. CL CMD Backup. Данное значение устанавливаем в однерку. Отвечает за общее количество переданных пакетов на сервер игры со стороны клиента игрока в секунду времени. Для владельцев серверов. СВ Unlock позволит вам компенсировать многие лаги игры. СВ Unlock Max данное значение установить на 0.4 позволит вам компенсировать время задержки клиента игры. СВ Unlock Samples данное значение установить на 1 долго объяснять что это установить единицу и не партию. Для игроков данное значение установить на 1 данное значение установить на 0 команда отключит все гильзы в игре это значение нужно установить на 2 команда отвечает за качество дыма в игре данные команды нужно установить с параметром 0 позволит вам отключить всю ненужную физику броска гранат крови мелких элементов включаем и играем пятое значение нужно установить на 0 позволит значительно компенсировать движение игроков эту команду нужно установить значением 5 команда позволяет отмерить интервал при котором будет послан предыдущий пакет данных который не дошел ранее седьмое значение мы выставляем с нулем команда позволит отключить количество дыма Данное значение установить на 20. Позволяет контролировать количество посланных команд на сторону сервера игры в секунду. Лучшим значением является равное 20. Эту команду советую ставить со значением 0. Позволит вам ограничить загрузку чужих моделей и карт в игре. Крайне важный параметр, который необходимо отключить. Эту команду ставим со значением 1. Она позволит компенсировать лаги игры. Ciel Update Rate Данное значение установить на 20. Команда устанавливает обновление сведений об игре. Двенададцатое значение ставим с нулем. Отключение данного параметра позволит убрать все действующие эффекты в игре, что увеличит FPS и снижает пинг для комфортной игры. И последнее значение мы ставим также с нулем. Команда позволит отключить показ моделей в игре. Все эти команды можно засунуть в автоэкзек. Если вы не знаете как это сделать, то обязательно напишите об этом в комментариях. И я сделаю этот автоэкзек и залью его в описание. Понижение пинга в CSGO через консоль. Для снижения пинга в игре вам понадобится всего лишь три простых команды. А именно, RAID устанавливает общую скорость обмена данными между сервером и игроком. CL Update RAID обновлений за единицу времени секунды который посылает сервер игры к вашему устройству регулирует значение лосс проще говоря влияет на скорость передачи данных которая учитывает действие игроков на сервере съелся им дирейт обратная прошлой функции команда ответственная за пакеты от вашего устройства к серверу игры регулирует значение choke. точно такая же крайне важная команда для игры а теперь самое интересное как же работает данная система для начала вам важно уяснить что если вдруг при нажатии системы рейд вы допустите оплошность то в результате у вас есть шанс на проблемы с двумя другими параметрами а именно настройка чок используя параметры сел 7рей вы сможете отрегулировать данное значение для этого воспользуйтесь следующей системой для локальной сети установите значение 90 для выделенной линии 50 90 для модема используйте в диапазоне 20 30 настройка чок используя параметры съел Update рей вы сможете отрегулировать данное значение для этого воспользуйтесь следующей системой для локальной сети установите значение 90 для выделенной линии 50 -90. 5.95. Для модема используйте в диапазоне от 10 до 20. Настройка RAID. Игра с данным значением крайне опасна. Для его правильного функционирования вам необходимо правильно его настроить. Важно учесть, что если данное значение будет выше скорости вашего соединения, то вероятнее всего вы получите высокий пинг. Основные стандарты следующие. Для современных каналов связи, оптоволокно и другие от 9999. Для DCL модемов 6999. Оптимальный значения параметра. Rate 25000, CL, Update Rate 99, CL CMD Rate 99. Программы для снижения пинга в CSGO. Отличным вариантом понизить свой пинг в игре может послужить использование стороннего ПО, отвечающего за снижение пинга. Однако стоит учесть ряд факторов, по которым использование данных программ крайне рискованное занятие. А именно, первое, есть шанс подхватить вирус. Такое очень часто бывает с так называемыми крякнутыми версиями, то есть взломанными версиями программ. Второе, система вак может распознать данное ПО как читы, что в свою очередь повлечет полную блокировку вашего аккаунта. Думаю, будет неприятно просто так получить вакбан за использование подобных программ для понижения пинга. Третье. Банально программа может просто не работать и не сможет помочь вам. Причин для этого масса. Важно понимать, что программы снижения пинга могут делать это лишь на программном уровне, тогда как причины зачастую находятся в ПК или линии связи. Однако можете попробовать на свой страх и риск. В качестве примера программы напрашивается один старенький софт, а именно матчмейки сервер пикер отличный вариант для не очень опытных юзеров заключение в данном видео мы разобрали что такое пинг как он работает и как его измерить причины и способы его снижения в ксго мы разобрали довольно много причин и способов его понижения однако часть способов а также консольных и других команд вероятно я могу упустить и это возможно не есть хорошо однако на 99 процентов могу заявить что использование других чудо методов вряд ли вам поможет основные причины кроются в провайдере тарифе или оборудовании от которого все и строится соответственно в первую очередь я рекомендую вам провести полный анализ всего, что указано в причинах высокого пинга, а только после этого уже приступать к его снижению. Ссылку на оригинал статьи, из которой я взял информацию, будет в описании. А также обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!